Вот вы мне скажите, кто-то из вас видел слезы прокурора? Чуть не прослезился, бедолашка. Не каждый день прокурор от тебя убегает. Не каждый. Давайте мы пройдем к прокурору приемную. У, У нас пропускной режим. Какой? Давайте в робот. Не пропускаем. И мне только Балину. Я его в маске не видел ни Вы разу. Вынуждена от них сама защищаться. Угрожают, что моих детей там. Я не досчитаю. Вы меня снимали. Я вас не снимаю. Вас это средство недавно не защиты. Вы вообще кто? Вы меня не знаете? Нет, я вас не знаю. А удостоверение покажете? А удостоверение. Пожалуйста, выйдите в коридор. Зачем? Вы стесняетесь? Что за вопрос? Он, я вам мешаю. Да. У меня его... Я не знаю, кто этот человек. Вы меня узнали? Все, отлично. Этот вопрос решен. У меня важные вопросы. Мы пытаемся выяснить, вы прокурор города Сургут? Я пой! Выходи. То есть вы меня не примите сегодня? Выходи. Он просто встал и ушел из кабинета. Он, Он даже этот... не представился, с чего ты взяла, что это был прокурор города. Это значит, что мы с тобой были неизвестно где, неизвестно у кого. Он отказался себя идентифицировать, признавать себя прокурором. Он? Он балин или кто? Неизвестно кто. Похож очень на Балину. Он не признает себя прокурором. Он не хочет нести ответственность как прокурор как должностное лицо за все действия и бездействия он вот бежал просто с моего Что? личного приема он даже удостоверение не показал он даже имя не, и фамилию ничего не назвал просто ушел пришел и ушел пришел и ушел как ушел и ушел а не подскажете балин выйдет первое представьтесь а потом все общение удостоверение есть у вас не с собой нам ничего не будет, потому что нас крышует прокуратура города Сургута. Может меня завтра убьют по их распоряжению, я не знаю. Они забыли, что они служащие. Они вот почему-то думают, что они какие-то цари здесь сидят на тронах своих. А прокурор сбежал, так и скажите. Прокурор сбежал, он не ушел, он не вышел, он просто встал и сбежал. Пришел ко мне на личный прием и сбежал. И он что сделал? Сбежал. Здорово. Че, пойдем? Ага. Мне нужен валин. Скажите, пожалуйста, я записываюсь на вечный тревог валин. Он мне должен принять не Ни женщину никакая, а он. Он сейчас принимает. на вторник. Где он? Мне сказали в 43-й пойти. Вот, видите, вот вторник. В 43-й Балин Тарасевич. Куда звонить? 140 Сейчас принимает э, другой помощник по, по ее обращению. Нет, она просто помогала Балину. Она с Балиной вперед. Ждет период. в нужно да. дождаться порядка Он придет сюда? Может. Хорошо? Да не придет, он звонит 140. 102 набирай. Вот 102. А 102 о чем? Прокуроры и приемные. Давайте мы пройдем к прокурору приемную. У нас пропускной режим. Какой? Есть, Давайте пропуск. Не пропускаем. Давайте пропуск. У вас режимный объект? Так Если, не... если не пропускаете... Ну, он режимный? Да. А на каком основании? Я вам сейчас не буду показывать нормативную массу, охраняя Дрозгвардия. Это И что? помещение что? стоит на сигнализацию. Вот не, типы. ну а это конечно. же не режимный объект. Это режимный гарюринг. Уходите да? от ответа. Номер режима объекта назовите, пожалуйста. Я сейчас здравствую, что Взовите. я не знаю, честно. А -а -а. Но я говорю, то есть как бы не это видео своих вопросов. У нас вот есть канцелярий, где принимает обращение в письменной форме и дежурный прокурор, который принимает личный прием. Туда попадает, либо если непосредственно один из заработков прокуратуру вызывает гражданина, либо если сам прокурор вызывает. А вы кто? Я помощник что Почему без формы? Я не сотрудник, менее полугода работаю, после теста кто положен. Стажер? Ой. Нет, стажер. Я там полгода, но бесплатно. На Ой, это а удостоверение поможет приходить? здравствуйте. Не бизнес, а я записывала с Балину на личный прием. Не при исполнении. А, ну, а почему без удостоверения? Девушка, да, а, дай -дай, будьте добры, пожалуйста, пригласите прокурора Городного Сукуса. На... по записи. Назначена да, по записи. Да, да, да. И мне только к Балину. А у, И... у нас сейчас вот Звова подошла, она тоже по записи была. но ну, ее примем тогда, ладно, хорошо? У нас на время назначено. У, он... у нас же в порядке живой очереди с 16 до 18 принимаете женщину, а нам, пожалуйста, прокурора в отдельное прокурор помещение. Он тоже будет принимать. Он ну, принимает ну, Козлова, потому что она ну, только записана была, так же, как и. Ну, пока, пока женщина занята. Пригласите, пожалуйста. У ну, нет вот, ну, женщину, женщина сейчас прошла, и я приглашаю прокурора, и он принимает либо прокурора, потому что она Сейчас уже вы уже... пришел. Вы тоже к нему записаны? Да, но да? нас, ну, да, Видите, я на Я а, чувствовал вот, вот, а, а мне некому его забрать Давайте разницы А у тебя что за вопрос? У меня вопрос это. Если я в квартире. Лично, да? У нас просто ну, общественные, по, это, по травматологии. То, что это нет, не забрать в вот Они же на пять назначили. И... Нет, ждем. она первая пришла. Ну, ну, что, знаю, кто Женщина, ну, она что? первая. Нет, будет, что Сейчас, не понял, что Похож. Ну на этом я не знаю, первый раз не вижу глаза. У -у -у. Я его в маске не видел ни разу. Я молчу вообще. Ты, ты пришла, ты разговариваю. Я, если что, подскажу. Ну, я сначала по постановлению, а потом еще другие вопросы у меня ну что я могу сказать? Мое мнение такое. Какой-то отклик получила ты из Москвы? Получила, то, что они спустили все вниз и сказали им, чтобы они лично перед ними отчитались и передо мной. Но они отчитываются. Вот отчеты вы видите. У меня больше. Так это не все. У меня две коробки. А у вас вопрос какой? Не секрет. Не секрет у нас по травматологии вопрос что людей лечили просроченными медицинскими материалами Ой, большое забыла. количество времени Всех Всех. От 20 нуля... лет просрочки От нуля 20 лет Ну вот, ese, как... товарищи, которые все это прикрывают я... а У меня только к ним вопросы на данном этапе Потому что вся картина вырисовалась, больше некуда уже а вот так. А вот теперь подумайте, кто защищает. А я вот на данный момент э, вынуждена от них сама защищаться. Потому что мне идут бандиты, и угрозы, бандиты. и бандиты ко мне сзади подходят, угрожают, что моих детей там я не досчитаюсь или еще что-то. Понимаете? Да, да, да. Правильно. А вы кем работаете? операционно медицинская сестра. А кто вам эти препараты к вам направлял? Старшая сестра наша бандита. Да это она с ними связана. Так они все там связаны. Ну я, я это выявил, не выявила, я с этим воевала 8 лет подряд. Вы там работаете? Работаю, я не собираюсь увольняться, сказала только после моих. И то, если пожелают. Сейчас навели порядок, сейчас этого нет. Ну да, конечно, все это спустили на тормоза. <как> я помню, на том месте 3,5 года назад сидел, писал это. Первое свое заявление в прокуратуру. Думал, сейчас напишу, сейчас все, все закрутится, всех а посажают, всех накажут. И вот я тут, написано уже, таких бумаг выше второго этажа, результата ноль. Так вот, главное-то осталось. Так он себе таких же набирает. Он же таких себе. что Как бы это прискорбно не звучало. Вот это истина, понимаете, нашей жизни, правда? Оно вот липнет. Даже вот по, по наблюдениям. А, даже, бак, сор... бак, бак да, бак. даже вот а, пары как совмещаются да, друг с другом. Ты вот просто посмотри, да? Как это, как, какой-то магнит внутренний притягивает их. Так же и здесь. Они вот подбираются на подбор. Или они со временем такими становятся, приходят сюда нормально, потом становятся. Или они изначально такие сюда приходят. Вопрос. А, ладно, перезвоните. Не помогли? Пойдем. не Не-не, не оставляйся, убери с собой. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А Вы не против будете, если я с адвокатом буду на связи? Еще одно заявление. Снимать, пожалуйста. Снимать не надо. Попрошу, вас не надо. Что еще раз? Снимать не надо. А кто вас снимает? Вы меня снимаете. Я вас не снимаю. Зачем? За тем, что принимать будут только у вас в маске. Вы имеете в виду средства индивидуальной защиты? Да. А, будьте добры, защиты. предоставьте, пожалуйста, согласно 417-му постановлению средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, да, дайте. Дайте, пожалуйста. Алло, Евгения Викторовна. Это средства а индивидуальной защиты? А, а мы пришли к прокурору города санкт А почему вы, а вы подаете без перчаток? Нами, да, послушайте. Вне да, стерильной упаковки, да. без вертификации, соответственно. Дайте нормальную. Угу. Да, я давал. У нас ну, обнял радовал. Не надо меня снимать, я вас пожалуйста, Я пожалуйста. вас не снимаю. Пожалуйста, не надо. Я вы просто вас... держу вы телефон. Кто? А? Вы вообще кто? Вы меня не знаете? Нет, я вас не знаю. Вы меня знаете? А вы почему в суд не являетесь? Без уважительной причины. По статье 51 на сегодняшний день решено следующим образом: а, питьевая вода заняты были или болели антон николаевич булгак вы меня прекрасно знаете давайте по моему вопросу подождите если... вот этот человек это, это... Да. человек который пришел со мной ну вот вкусный этот человек который пришел с вами и который с меня снимает на видео посидит в коридоре и подождет вы стесняетесь что за Вы ли ко мне пришли, или что? К вам пришла Давайте, Олеся на прием по по общественному по общественному, будете, по общественному важному вопросу. Я ее сопровождаю. Мы здесь не будем. Вы мне отказываете в присутствии? Но, знаете, я уже боюсь на, на каком основании? На самом деле. Мне угрожают, моим детям угрожают. И все ссылаются на ну, прокуратуру. Я реально боюсь к вам Денис ходить Денис Алексеевич, одна. я вот да тут сижу, он... я никого не Привед трогаю, маска. я буду молчать. Вот, вопросы у вы Пожалуйста, выйдите в коридор. Зачем? Потому что я принимаю человека. Антон, давай не будем затяживать время. Да. У меня и, и оно ограничено. Одень, пожалуйста, маску и быстро... Нет, так ко мне говорят, уже просто выйди, без всяких масок. Пусть посидит маска, пожалуйста, я вас прошу. Я вам объяснила причину. Я не знаю, кто этот человек, почему он с вами был а Не вопрос. Журналист СМИ Камчатский регион, Антон Николаевич Булгак. Вы меня знаете. Антон Николаевич, и что? Ну, все. Ну, узнали. Сейчас, Евгения Викторовна. Я могу... надо, надо, я с... Леонид я могу Алексеевич, сказать. я ответил на ваш вопрос. Вы меня открывай, узнали? Надо. Вы меня узнали. И вы сейчас представились, я знаю, что вы сейчас. Все, отлично. Этот вопрос решен. С Олесей это делаете? Потому что я остерегаюсь за свою жизнь ходить к вам одна, так как мне неоднократно поступали угрозы, я обращалась в ОМВД неоднократно, и с теми заявлениями, с которыми я обращалась, они до сих пор висят в воздухе, никто не разобрался, и сотрудники ОМВД гласят, что э, это прямая вина прокуратуры, потому что прокуратура не принимают никаких действий. Поэтому я пришла сюда не одна. Я пришла с человеком, да, который меня поддерживает. Ну, я остерегаю за свою жизнь и за своих детей. Вот. А вы пришли. Да, я пришла а я вам объяснила и причину и его прихода со мной. У меня важные вопросы к вам. Я Губанова Лесь Леонидовна, которая работает в травматологии. К вам я написала... Не... Олеся Леонидовна, меня послушайте. Вы Этот меня, человек, пожалуйста. если не наденет маску и не перестанет Надень, меня снимать, я Надень, не буду Антон, проводить Антон, пожалуйста, прием. мне нет времени на эти сроки. Не слойки. предусмотрена съемка и видеосъемка пожалуйста. при личном приеме. Если вы хотите попасть на прием, мы с вами пообщаемся. Я, я вам объяснила все... причину э, прихода. Олесь, давай начнем с обратного. Будьте добры, представьте, пожалуйста. Вы к кому пришли на другую?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 Бегство прокурора называется. А да все, Динамо бежит, все бегут. Он меня не принял, потому что я пришла не одна, я объяснила причину своего прихода не одной. Вы слышали, да? А вы, девушка, да, кто? Здесь. Потому а? что прокурор Старший города ничего а не делает абсолютно. Петрова, Надежда Николаевна, не меня... а Защиту есть у вас? Не собой. Поэтому а я вынуждена Евгения Викторовна находить с какой-то защитой, с собой брать человека, потому что я остерегаюсь за свою жизнь. Я ему эту причину объяснила, он просто встал и ушел из кабинета. Ну никаких оснований для отказа у в личном приеме, даже если вы пришли с кем-то, нет, поэтому это абсолютно незаконно, все. Ну что мне делать, уходить, Да. Да, пойдем. Иначе сейчас, будет, иначе сейчас будут наряды полиции, протоколы незаконные. Ну вот так вот наш прокурор города Сургута работает и выполняет свои должностные обязанности с гражданами. Он даже вот не это... приставился. С чего ты взяла, что это был прокурор города? Представляете? Он даже удостоверение не показал. Он даже имя и фамилию ничего не назвал. Ребята, я за вас Просто ушел. Запомните, вот, женщины, да, вот совет вам на будущее. Если вы видите сотрудников в первое, представьтесь, а потом все вообще нет. Вот я его как начал идентифицировать, удостоверение, кто да, он, вообще. Он просто встал, встал и ушел. И он, он отказался себе идентифицировать, себя идентифицировать, Признавайся прокурором. Да Он Балин или кто? Неизвестно кто, похож очень на Балину. Что, что, Евгений Викторович? Видео, паши, Такое. И, э, так он, он даже не, не при... представился, он сказал, что мы его провоцируем. Я объяснила причину своего прихода не одной, потому что я остерегаюсь за свою жизнь и за жизнь своих детей. Я объяснила, что ко мне приходил, подходил мужчина на улицу, угрожал расправой моим троим детям. Он встал и ушел, он сказал, я отказываюсь воспринимать на личном приеме. Представляете, беспредел какой? Это точно, вот, значит, ну вот так вот сами слышали все, Евгения Викторовна. Да, да. <соскоррес> Нет, давай шести часов дождемся, сейчас это Петровна... Ну все тогда, Евгения Викторовна. Петрова должна выйти. Что наберу, если выйдет? А, я, если кто, я, если спасибо но большое я, вам я, за поддержку, спасибо. Ну, вот, вот вся а, картина на лицо. На лицо картина, конечно. Мы никого Я не провоцировали. Не вот так работает наша прокуратура. Вот. Ну, Вы? ну хорошо. Если что, на связи, Евгения Викторовна. Да, да, да, без этого. Ага. Давай. Хорошо, хорошо, Лисим. Угу. Угу. Это адвокат с Москвы. Тоже в шоке. Тоже в шоке. Встал и ушел с личного приема, потому что я пришла вот, вот так же на встрече жителей с, с губернатором два года назад. Вот так же он э, от меня бегал. А что до шести ждать? Вот вы... точно так же должны принять. Что вы будете сейчас, делать с этим решение? Да ладно, хорошо. Здравствуйте. А вы почему в суд не являетесь без уважительной причиной по качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом? А, питьевая вода. Соответствующего качества. Заняты а, были? Или болели? Туда, а, Антон Николаевич да, Булгак, да, вы меня прекрасно знаете. Да, да, да, прекрасно. Прекрасно знаете. да, да -то... я тогда, когда возьму слово, поговорю с прокурором. Благодарствую. Прошу На следующий день идет проектирование подводящего кто в подсобку уйдет, я туда к нему я захожу, не вопросы свои. Я захожу к ним тут-то он... И хоть еще принимают, Тут... а приступы вообще никого на прием не пускают. Тише, тише, ну приступы, это приступы, это... Я-то гражданин Я, граждан, Я не уверен, что операции. это не Я не нарушаю законы. Я пришла за помощью. Я пришла с заявлением. Наверное, более 50 заявлений написала о том, что травматология лечит людей, просроченных медицинскими материалами. Они это все спустили на тормоза. Я воюю уже 7 седьмой месяц. Да, я воюю седьмой месяц, понимаете? И все должностные лица находятся на своих местах. Да, да. И они говорят мне а, в лоб, да, говорят, да. нам ничего не будет, потому что нас крышует прокуратура города Сургута. Сколько они им заплатили за это? Я возмущена. Может, меня завтра убьют по их распоряжению, я не знаю. Антон, мы кого ждем? Скажи, пожалуйста. Ждем до 18:00, потому что часы приема до 18:00. И что потом? А, где вот тут написано? Вот здесь, по-моему, да, вот 18:00. Если он до 18:00 не выйдет и Петрова не выйдет с удостоверением, это значит, что мы с тобой были неизвестно где, неизвестно у кого. Ни один Меня из не ни... Не Никто из них. Один вопрос по Подожди, Делу. я тебе еще раз говорю, вот он правильно начал, он начал индифицировать. кто к нему пришел. Вот тебе надо было с того же начать. Кто он такой? Ты видела, как только я его спросил, вы кто? Все, молчаливая пауза, встал и вышел. Он даже полномочия сам на себя взять не может, свои же, если это прокурор. Он не признает себя прокурором. Он не хочет нести ответственность, как должностное лицо, за все действия и бездействия. А что они спрятались от людей? Они не должны прятаться от людей, они к людям должны идти. Они забыли, что они служащие. Они вот почему-то думают, что они какие-то цари здесь сидят на тронах своих. Они такие же служащие. Я тоже служащая, но я же своих пациентов не бросаю. Я сегодня в 8 утра зашла, без 5-5 только вышла. Без еды, без туалета, без воды, без ничего. Я же ни одного не бросила. Ты ошибаешься. В данном случае ты э -э одна из народа. Согласно я Конститу... просто составляю статья два. третья Конституции Источник власти это они тебе должны подчиняться. Вот именно не он ко мне пришел на личный прием не я к нему пришла а он ко мне пришел он служащий не более того. Пришел и ушел. Он пришел да. ушел. Ушел, и ушел как пришел так ушел. Есть приход а есть уход. Да. Боюсь за своих детей. Просто, реально. я А да, я вообще опасаюсь. за всех жителей нашего региона и нашей страны опасаюсь. За их жизнь и здоровье. Вот да. с таким отношением. Да, вот правильно. Молодой человек говорит. Правильно. Не только за двух детей. Я просто, э, исходя из той ситуации, которую я ему объясняла, причину прихода не одной, понимаете? Он даже слушать не хочет. Так, ну, не значит, скрывают, так не выйдут. они Так мы считают. фиксируем факт того, что дежурный прокурор отсутствует. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, Балин выйдет, нет? Не могу знать. Яполь, выходи! Выходи! Так, а что, вас туда пустили, что ли? Ну, решение было. Ага что, все плохо? Том, помоги. Что случилось? Короче, это прокуратура с администрацией заселяет. Семь лет сужусь, вот как молодая, родилась. Живу в Вареньке. Ну, я сорок лет там жил, всю жизнь там родилась. Отец живет, здесь люди А это... Убер встает на сторону администрации. Все встает А ты откуда меня знаешь? Да я тебя и выставлю в Телеграме, ВКонтакте, ВВИС. Ну, ты знаешь, что, я сейчас занят, мы сейчас прокурора а, ждем, да? выйдет, не выйдет. Ловим, ловим. выходи. Выходи. Ну, типа рыбалки, да, что-то. Вот, что ты мой телефон я... запиши, 667744, и позвони мне на днях. А? Чтобы чтобы ну, в данном случае, да. Я еще председатель профсоюза и Это... этого... общественного комитета по борьбе с коррупцией. Может, можно мне восторженную? 66. 66, 77, 44. Ну, успеха вам? Благодарю. А что он прошел-то? А мы... Он сбежал. А никого... Он сбежал просто. С моего личного приема. Пришел ко мне на личный прием и сбежал. У него уже время до 6. Сколько прощений? Он пригласил? Мы пришли, и он что сделал? Сбежал. Очень стыдно, даже мне стыдно. За него? Да, я бы так себе не позволила повести. Если бы на мне лежала ответственность такая, как лежит на нем. Пригласите, пожалуйста, секретаря, скажите, Губанова ожидает. она пришла на лестницу. Или Петрова, которая обещала вынести удостоверение. Ну вот выходи! Выходи! Мы ждем. Петрова это какой? Нет, это секретарь Балина Петрова. Нет же. Она какой, Вот она. Старший помощник... Старший помощник прокурора, Петрова Надежда Николаевна. Нет, я когда записывалась на прием, она брала трубку и записывала меня к она... Да я не против, они может быть все золотые О, да, люди, но она почему они нарушают наши не права? Нет, права? Мы же ничего, мы же не преступники, мы же ничего не своровали, мы же ничего не нарушили, мы никого не убили, ничего не сделали, почему они нарушают наши права? Я пришла сюда за защитой, но не за тем, чтобы из ряда заявителей ну, я стала э, в ряды обвиняемых, а это сейчас идет потихоньку к этому. Я же вижу вот эти все ну, отписки, и вы, некоторые пишите, прямую мне заявляют, говорят, а вы не боитесь, что, что на вас говорю, все это перейдет, вы, понимаете, Переверну? Да, я, я говорю, нет, я не боюсь, моя совесть пишите, чиста, в отличие будет. от их совести. Я не а боюсь, несмотря на то, что у меня тоже здоровье детей. Я почистен. Кому нужно чтобы разблокировали? Я не ворую, я зарабатываю свои, честно, заработанные деньги, получая зарплату. И ценник мой на данный момент, это 50 тысяч рублей. Кто не кричит, я не Больше не я не зарабатываю, но честно живу. Еще помогаю и беженцам, и всем подряд. Может, не но не никто же не знает. -то, кому? Я уже отработала в медицине? У меня пенсия 40, у меня еще работа. Здесь пытаешься решить вопрос, который э, очень важный, да, э, потому что мошенники сидят на своих рабочих местах, они совершают такие должностные преступления, да, да, идут, да. улыбаются в глаза, говорят, нам ничего не будет. А если это выйдет из-за стен травматологии, то... Мы все переложим на вас, и вы понесете за это ответственность. Ой, в смысле, в принципе, вот тут то, что ванит, подтверждает. Да, понимаете? Мы как познакомились. Воля судьбы, ванит, так сказать. То ванит, есть вас вы защищаете ее, да? Я защищаю всех. Ой, молодец. Мы за вами знаете. А прокурор сбежал, так и скажите. Прокурор сбежал, он не ушел, он не вышел, он просто встал и сбежал Ну, это бегство было, я не могу это по-другому назвать Вы его попросили Я не попросил, я его спросил, вы кто? Пока уважительно на вы После этого он поймал паузу, очень длительную и понял, что, ему, что либо он удостоверение забыл, либо ему придется показать удостоверение и подтвердить, что он прокурор. И он этого, для него вот это бегство оказалось намного приемлемым, чем нести ответственность за свои деяния и действия. Без бездействия. Здравствуйте. А удостоверение покажете? Удостоверение. Никакого нет? Вы меня примете? Я ну, вас? Что, прям... да, а вы кто? Пожалуйста, у меня просто ребенка. Давай Ой, я одна, У меня... Я вам объяснила причину. Алтон, постой, пожалуйста, здесь, потому что мне нужно... Прости, Прости кто это? и Пошли в удостоверение. Я вам объяснила причину, и Все. эта причина уже... Уже прям наболевшая тема. Вы, наверное, знаете меня, да? Да. Евгений Викторовна, у меня вновь сейчас примет прокурор города Сургута. В общем, он вышел к нам. Хочу, чтобы вы с нами поприсутствовали на связи. Да, конечно, конечно, Значит, я Губанова Лисионидовна ага. работаю операционной медицинской сестрой бюджетного учреждения Сургутская клиническая травматологическая больница. Да? Значит, к вам я обращалась огромное количество раз. По поводу того, что должностные лица, лица нашего учреждения, а именно старшая сестра и главная сестра больницы во время оперативных вмешательств значит, выдают нам просроченные медицинские материалы в огромных количествах. Мои заявления поступали к вам неоднократно, куда я только не писала, вы об этом тоже знаете. С вашей стороны мне приходили только отписки. Значит, прокуратура после первого моего заявления пришла спустя 20 чем-то дней на проверку. Эти проверки были при мне. Три из них, по крайней мере, были при мне. Первый раз, раз пришел ваш помощник, как его фамилию Лукьян, да, или как правильно... Не, не помню его фамилию, значит, он постоял за дверями операционного блока, на тот момент все еще было забито в операционных сплошником просроченными материалами, постоял за дверями с главной старшей сестрой, со мной и еще с каким-то своим помощником и ушел. На следующий день я получаю отписку о том, что мои слова не нашли подтверждения. Вторая проверка со стороны прокуратуры. Он пришел с Государственной инспекцией труда. Я, женщина поднялась, значит, э -э, с государственной инспекции труда вызвала меня, мы с ней поговорили, значит, в ходе этого разговора я выяснила, что она пришла э -э, с прокуратурой. Я спросила, а где прокуратура? Она сказала, прокуратура находится внизу, то есть прокуратура не поднялась даже к нам в операционный блок, но они пришли с проверкой. Утром я прихожу, в почтовом ящике три письма вот они все, я их все храню под зеницу ока. А, значит, что мои слова не нашли подтверждения. А, третий раз опять пришли, ну пришли опять же я на смене. Пришли наконец-то зашли в операционную, где никогда не было просрочки. А, собрали клаву из сестер, которая посоветовала, не посоветовала, а приказала остаться главная сестра больницы. Провели якобы проверку, якобы. Утром опять прихожу, мы сутками работаем, прихожу домой, в почтовом ящике забито все письмами, мои слова вновь не нашли подтверждения. Я считаю, что все проверки были фиктивные со стороны прокуратуры. Это вот три было при мне проверки. Никто ничего не проверял. Борьба моя идет уже более чем полгода, полгода, и у меня к вам возникла масса вопросов. На которые, я думаю, вы мне ответите постараюсь Постарайтесь Первый вопрос, я здесь себе набил Просто, знаете, много вопросов Почему прокуратура при имеющихся Очевидных обстоятельствах Препятствовала проведению тщательных И своевременных проверок по изложенным фактам? Чем препятствовала? Препятствовала Ну я не знаю, объясните, я вам задала вопрос Вы мне ответьте Во-первых, вы пришли После моего заявления Спустя 20 дней во-вторых, те факты, которые я принесла э, к вам в прокуратуру, а я к вам обратилась, были на столе главного врача. Мои видеодиски, а старшая сестра размахивала около моего лица этим видеодиском с доказательствами и смеялась мне в лицо, что у меня все есть. Объясните, почему через какой период времени прокуратура приходит после заявления на проверку? Срок проведения проверки по обращению гражданина 30 дней, 30? в течение 30 дней мы можем проводить, проводить проверку, выходить на проверку, принимать какие-то меры э, прокурорского реагирования, ну и соответственно в этот срок готовить ответ. И предупреждать да? заведения, которые э, творят такие чудеса. Ну, а, откуда взялся диск на столе? И я главного не могу, врача я не, могу не можете объяснить. объяснить, а диск пришел только к вам на тот момент. Я могу объяснить. У меня есть предположение, что это мои предположения, это не какие заявления, это предположение, что моя информация, которая поступала в органы прокуратуры, утекала, ну, и все как, об этом знали, как, и не в лицо. Ну, уже может быть, принципе, ну, уже может быть все. прокуратуры в чем-либо, но она не заинтересован в чем-либо Ну, факты говорят на себя, не я ей дала. Ладно, мы не будем эти вопросы э, опустим их. Я хочу получить от вас ответ. Почему все проверки, проведенные вами, были по Три проверки были лично при мне, в моем присутствии. Я не считаю, что они были эффективными Были проведены проверки надлежащим образом. Серьезно? Помощник привлекал специалистов, выходил сам несколько раз. Искал эту просроченный материал, в том числе там в тех местах, где его указывали. А на вы будете работу. долго смеяться. Спустя семь месяцев, при мне комиссия нашла просрочку в подвальном помещении, о котором я заявляла. При мне, в а моем присутствии. было проверено в вашем присутствии? Я не знаю, в вашем... Не Нет, было. не в моем. Но, значит, ключи брали и в подвал заходили, и смотрели там, там ничего не было. 6 апреля 2022 года в моем присутствии слушаю, независимые я эксперты я слушаю, нашли я. просроченные медицинские материалы в том же подвале, о котором я заявляла. Как вы мне это объясните? Я не могу вам никак Почему? Ваши сотрудники прокуратуры ходили туда неоднократно, как они мне сказали, они меня с собой не брали в тот момент. Ну, мы говорим о чем сейчас? Мы говорим о том, что вы не доверяете тем проверкам, которые Конечно, были все подходит. проверки при мне, которые были физические. Я говорю о том, что проверки были неффективны. А я говорю, что были эффективные, потому что проверки были за а, дверями операционного блоки. А как вы можете пояснить, у вас что, сотрудники обладают сенсорными какими-то способностями, стоя за дверью операционного блока, прийти, написать, сказать, что мои слова не нашли подтверждения? Как? Я... Они не заходили в оперблок вообще. Я как? Не знаю, кто заходил. заходил Ваш специалист. помощник прокурора города Сургута. Заходили Сурбуль. специалисты Роспотребнадзора в операцию. Роспотребнадзора 6 числа была проверка в апреле. Я, я не знаю, что они. Что так, было. дальше. Не можете ответить на этот вопрос. Дальше. Действительно ли прокуратура стоит на страже интересов граждан, которые получали медицинскую помощь опасными для жизни медицинскими изделиями, изделиями, которые запрещены в использование? Медицинские изделия, которые запрещены в использовании и которые вы говорите о том, что мы были просочены, обнаружены не были. Говорить о том, что оказывалась медицинская помощь этими изделиями, мы не можем сейчас. Хорошо. Это вообще, представляете? Это вообще. А который видеодиск я вам предоставила? Вы его изучили? Танцебарсу сделали? транслипацию транскрипацию, разобрали да. его по голосам, достоверный этот диск, недостоверный, вы с ним поработали? Я вам предоставила видео доказательств в огромном объеме. Или вы хотите сказать, что я его где-то сфальсифицировала и вам принесла? Здесь, нет, нет, я не хочу, это видео я вам вопрос, в рамках Где процесса. у меня хоть один ответ по этому диску? Что он исследовался, он подлинный, и все моменты, которые записаны в диске, проверены. У меня нет ответа от вас этого. Ну, а мы, мы, почему... А, вы не обязаны не были. были этого делать, да? Ну, конечно. Не обязаны, вы не обязаны были проводить э, достоверность... Проверку, не, полномочия проводения профессиональной проверки в полномочия прокуратуры не входят. Не входят. А? Следственные органы занимаются... Я вам задавала вопрос, вы, защ... вы стоите на защите здоровья тех граждан, вы стоите на защите здоровья тех граждан, которым оказывалась эта помощь? Это ведь были новорожденные дети, маленькие, малыши. Мы стоим на защите прав граждан. Да? Да. Угу. Каких тех, я не могу сказать, каких тех вы имеете в виду? Тех, которых лечили просроченными медицинскими материалами, и которые, возможно, кто-то не выжил, а кто-то очень еще сильно раз, пострадал. Еще раз вам я Евгения... я... Викторовна, вы на связи? Да, да, я слушаю. Ну, вот такие ответы поступают. Следующий ответ, значит. А, являлось ли предметом проверки порядок проведения государственных закупок изделий медицинского назначения в больнице до 2020 года? Сейчас это проверка проводится. А, а раньше почему не проводилось? Полгода прошло. Я об этом ходатайствовал много раз. Ну, я не могу сказать вам. Так да вы ничего раньше. не можете сказать. Вы скажите мне хоть один ответ, да, дайте на, на мой вопрос. Я же пришла к вам на личный в, а, прием. Я вам отвечаю. Не, неужели вы? мои вопросы какие-то замудренные? Это Нет, же элементарные абсолютно, вопросы. Абсолютно элементарные. Но вы хотите услышать то, что почему все вы... были пропущены сроки? Уже полгода прошло. Почему полгода? Сроки прошли, С чего вы взяли, что пропущены? Да полгода какие прошло. конечно. Сроки? Да, да, вы поспособствовали этому, вы возили машинами, вы не видели этого, ну, а коллеги видели, которые об этом заявляют, а также я ходатайствовала, допросить свидетелей, вы хоть одного свидетеля допросили, а просили, правильно сказать? ходатайству по моему я еще раз говорю, что это все проводится в рамках Процессуарной. Процессуарной. хорошо вольна. так считает ли прокурор города сургута на основании результатов проверок что в действиях должностных лиц больницы имеются признаки должностных преступлений нет нет почему по результатам проверки не было выявлено нарушение закона которое свидетельствует о том что в действиях представляете было... что говорит мы так и будем сейчас по-честному. Говорить, что нет, там не было никаких должностных преступлений со стороны должностных лиц. Несмотря на то, что у меня лежит постановление, где просрочку нашли, и их следователь ОМВД об этом мне написал, и то, что по результатам опросов свидетелей, значит, выдавала эти все просрочки, они не считают, что есть должностные преступления. Почитайте, пожалуйста. Я вам принесла это постановление. Ну, есть постановление. Ну, я читала. я читала. Ну и это... Ну нормальное постановление. Мы сейчас проверяем. Так дальше. Так. Дальше немножечко остановиться, потому что мы же считаем его незаконным, оно, безусловно, будет обжаловано, и как раз прокурору сейчас нужно об этом сказать, что считает ли прокурор, что проверка была проведена должным образом? Я вам еще раз сейчас Ой, говорю, давайте. постановление вместе с материалами проверки поступило в прокуратуру, в пятидневный срок мы так их проверим. У оно у, у нас, да, мы сейчас дадим оценку законности либо незаконности этого постановления. Хорошо. Поэтому сказать, что законно или незаконно, на данный момент, я не могу. Когда а, Она поступила, я сейчас восьмого, по-моему. Восьмого она не могла поступить. Мне сказал следователь, что она поступила восьмого. Я в УМВД написала, чтобы ознакомиться с материалами проверки. Они сказали, мы унесли на футболе. Можно, может быть, может быть, и тоже, нарушив мои права, не дали ознакомиться с материалами проверки. Заявление я им тоже писала. Заявления все у меня есть. Мои права и здесь нарушены, ну, понимаете? Вот ну, видите, они пишут постановление. Да они даже не написали, куда, где я могу его обжаловать. А принятым решением вредным заинтересованным лицом. А кто заинтересованное лицо? Вы или я? А почему они не прописали, что я могу обжаловать его у вас или в суде, например? Почему они не. Вы читали это постановление? Это безграмотное, фильки на я... Там даже вот, э, русский язык отсутствует Алексей, полностью. Я же вам говорю, что мы проверим. Мы, Подавить... мы проверим, посмотрим материалы проверки и дадим оценку. Если они 8-го, значит, край 13-го, то есть завтра, да, мы дадим эту оценку. У -у -у. Ну вот вы мне не ответили, почему ни один человек э, с травматологией, да, заявлены более 10 были, не опрошены были. Прокуратуре. Я ходатайствовала не один раз. Почему? Ну, мы еще посчитали, что необходимость в их опросе в рамках проводимых прокуратуры проверить. А, не да? Имеют... Зато тех, которые что... вам предоставляла главная сестра больницы, вы опрашивали. И они доносили лжедоносы. Ну? Но... И даже завести на меня хотели уголовное дело. Ну, вот смотрите, вы не согласны с результатами проверок. Наши. Почему вы так поступаете? Я вас по человечески спрашиваю. Почему вы все подтасовываете? Значит, главное... У, У меня Есть факты подтасовки какие-то. У меня есть предположения. Вы... Ну только зачем свои предположения? Имею полное право высказывать их. Я не нарушаю ваши права. Я предполагаю. Я не говорю. Предполагаю. Моих прав. Я И вас объясняю. я уже прокуратуру боюсь. Потому что, Я подождите, неоднократно мне отвечаю, поступали не угрозы, не мне надо. и моим детям. Я слышу хорошо. Плохо слышите? 6 месяцев вы меня не слышали. Поделали мои документы. подделали с целью мошенничества, не просто так. Ничего. Ну, боже. ну боже, вас не, боже, наверное. Экспертизу сделали по человечеству, сто процентов мою пользу. Я его не писал. Показать а журналы оперативных вмешательств на работу не ходят, ответа от вас нет. Сколько времени прошло? У меня есть все предположения вам не доверять. Понимаете? Потому что ситуация показывает это все вот как на ладони. Еще вопрос у меня. Когда будут приняты законные и обоснованные решения по имеющимся фактам? Какие решения? Евгений Евгения На какие решения спрашивают? Мне кажется просто издевательство идет человек который говорит правду, Почему-то в мою защиту Прокуратура не встала То, что я предотвратила этот беспредел весь И начали наконец лечить людей Нормальными медицинскими материалами Шовным материалом шить На мою сторону прокуратура не встала А почему-то на сторону травматологии встала Но у меня нет столько денег наверное. А почему мы встали на сторону травматологии? Да вы бессовестно просто Скрываете факты Факты присутствия Вы не проводили проверки Я вам объяснила Три проверки были при мне Я видела Видела. невозможно стоять за дверями оперблока и на следующий день писать мне письма о том что мои слова не нашли подтверждения. вы зашли вы хоть одну коробку посмотрели вот смотрите, ну ладно, мы провели проверку по вашему мнению. Да не проводили, вы не говорите громких слов, вы не, не, проводили не проводили проверку. проверку по вашему мнению, мы проверку не проводили. Эмоции, Евгения Викторовна, извините. туда даже заходили и контролирующий Росграфнадзор, департамент приезжал. А департамент зашел хоть раз в Оперблок? Никогда. Первый раз зашел, да, это было. Это было в марте месяце. Вот какая проверка была. Который в, за, зашел в Сестринскую, я вам сейчас расскажу, мне коллеги с коллегами в очень неплохих отношениях, если вам будет это дико, но это так. На следующий день, когда я пришла на работу, мне мои коллеги отозвали и сказали, Олеся, представляешь, зашел в Сестринскую и сказал, пишите на Губанову жалобу, гнобите ее и уничтожайте, чтобы этого человека здесь не было. Его слова. Это проверка? И после чего на меня начали поступать коллективные жалобы, необоснованные, совершенно необоснованные. Эта проверка, я сомним, сомневаюсь, даже вот э, вообще на своем ли он месте сидит. Ну, например, если бы я занимала такую должность, я бы себе не позволила такого. Поймите, я не собрала, я сказала правду на протяжении восьми лет. Старшая сестра больницы выдавала просрочку в огромных объемах, клянусь вам, ходила лично в подвал, с наволочкой она выдавала. Мы эту грязь поднимали, она брала одну нитку, отправляла на бак-посев, несмотря на то, что он уже был просрочен 14, 16, 18, 2004 год, в конце концов, отправляла на бак-посев, бак-посев приходил отрицательный, она от даты бак посева продлевала еще 6 месяцев и говорила, что он стерильный, работайте. Забила все стеллажи. Я когда туда пришла, была только одна каталка. Забила все стеллажи. Значит, на э, вот торцевой упаковке мы писали, что бак посев, допустим, от сегодняшнего числа. От этого э, времени мы продлевали еще полгода срока, несмотря на то, что вот на этой стороне было написано, что он простроится еще пять лет назад. Дренажи вентрикулярные. Привозят детей маленьких с перинатального центра, новорожденных, гидроцефалия. Мы ну, эти дренажи... С 11-12 года просрочки поднимали в оперблок. Мы их пытались утилизировать, но они все равно поступали. Я заходила, когда в этот подвал, они стояли в огромных коробках. Угу. Мы думали, ну вот кончится. Помпа эти дренаж... Нет, это не кончалось. Это не... Мы пытались их стерилизовать а для куда? того, а, чтобы. А откуда они брались-то вообще? А вы этот вопрос задали? Да. Слушайте, я с вами, я хотела бы вот, как раз, чтобы меня тоже услышали. И э, mm -hmm. смысл в чем, что э, вот этот просроченный материал в том объеме, в котором вы снимали видео, то есть... Э, и в котором он был, это вершина ведь айсберга. Конечно. Конечно. Мы бы хотели разобраться, как вот эти шовные материалы с таким сроком годности попадали в больницу. С 2014 года все встарственные учреждения mm -hmm. должны приобретать изделия медицинского назначения только в рамках госзакупок. А вот информации mm -hmm. до 2020 года никакой нет. Вот Что сейчас Евгений и, и шовного материала. Да, да. да, Евгений Викторовна, правильно? Да. Мы да, да, вот сейчас пока. и проводим эту проверку, мне это тоже интересно и понять, откуда да вот это... Да что ж вы так долго-то проходите, они все факты скрывают, она перебивала даже даты в компьютерах, вы этого даже не знаете. Почему вы так затягиваете? Вам не интересно разоблачить мошенников или Очень. вам интересно их покрыть? Очень Сколько интересно. Сколько они ]hatfolded. вам дали денег тогда? У меня нету таких возможностей. Я честный человек. Я и совесть. Не Нет, я сомневаюсь в этом. И совесть моя чиста. Перед людьми, которых я медсестра, не убийца и не преступница. И я там нахожусь для другой цели. Не для той цели. Не да я не могу, они же не верят мне. А ну как, надо установить факт оборота вот этих изделий медицинского назначения, конкретно шумного материала, да, ну и других там тоже, которые есть в большом количестве были, то есть были, и гуглей. уже будет много станет э, понятным, и станет все на свои места. То есть, если они поступали, то от кого? За какие денежные средства и каким образом они э, расходовались, да, в оперблоке. А где, если поступали нормальные с хорошим сроком, то где они тогда в это время были? То есть, вот это все надо установить. И все будет понятно, было ну, да. выгодно, это же один вопрос, да? Кому выгодно по... Евгения Викторовна, понимаете, до вот этого постановления прокуратура мне отсылала ответы, что мои слова не нашли подтверждения, представляете? Да, и да. то, что и отрицают факт просрочки. Нет, это бы было глупо, если бы они сказали, да, мы подтверждаем, что мы выдавали. Почему-то им они поверили. А мне, который человек говорит правду, и еще более 10 человек говорят правду, они не поверили. Понимаете? Мы пытались, я вот хочу досказать, вот эти вентрикуляры, которые поднимали, малыши, вот таких подают трехкилограммовых, пытались их стерилизовать. Но после стерилизации они внутри головы распадаются. Ня же, Они должны быть, все а под... запретила не нам. Не Запретила нам эту стерилизацию. Сказала, ставьте то, что есть. Понимаете, а они были просрочены на тот момент 11-12 год и выше сюда к двадцатому году. Ну, надо устанавливать всех а, конечно. А никто не смотрел статистику. Все системы есть. Угу. Конечно, у меня эмоции шкалят, потому что я доношу правду людям, а они меня просто игнорируют. Значит, бь Мои слова нашли подтверждение, а мои слова не нашли подтверждение. Ну как так? Ну как так? А я говорю, что было и очень много было. Когда я пришла работать, одна каталка стояла за дверью. И когда шла комиссия, всегда прятали за лифт. Но она двухэтажная каталка, на секундочку. А вот в конце 21 -го года, уже в октябре, э, уже стеллажи были забиты. Но она это аргументировала тем, что, ну, может, вот по севым делам они стерильны, значит, ими можно работать, понимаете? Это нарушение. И вот он мне дал постановление, значит, отказал возбуждение уголовного дела 236 статья. А там тоже признаки 236 статьи. Я вчера перелопатила весь интернет. Это не то, что она нанесла. Ну и еще, и либо, как там описывается, либо... Сейчас я вам... Ну, вы знаете, наверное, 236-ю статью, да? Это не то, что она только вред нанесла, но там еще предусматривается и... Э, как? Да, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшие угрозу наступления таких последствий. Чистая 236-я статья и 238-я УК прослеживается здесь. Понимаете? Да. Я хочу, чтобы вы провели... Полные проверки, несмотря на то, что сейчас все вывезено. В огромных, коро... в огромных количествах вывозилось. Вы не представляете, мы шли с работы, а эти каталки стояли э, в подвале на вывоз. Я не знаю, куда они вывозили. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели видеокамеры. Я хотела бы, вы посмотрели утилизацию, как это происходит. Где, может быть, они на дачах. Вы понимаете, у них там понебратство, у них там очень много снов, свадь, э, подруги, дочерей. Мы обычные люди. Это просто обычные люди, а то, кто к ней приближены, там гораздо больше, чем нас, обычных людей. И они в связке работались. И когда утилизация шла вот этой просрочкой после моих первых заявлений, Выливались в унитазы, вы не представляете, какие количества Там ведь не только шовный был Там были до средства, антисептики Они что делали? Они, значит, брали бутылку с хорошим сроком от антисептика С канистры наливали просрочку У людей горели руки, мы обрабатывали руки Вот сегодня у меня было пять операций пять раз в день пообрабатываю, у тебя кожа жильем слезает от этой просрочки. Они выливали в это унитаз. Войнизма поднялась такая по уперблоку. Невозможно было дышать. Девчонки рассказывают, кто выливал. А она сказала, если что, это не мы. И она подставила тех людей в смену, с кем она это все утилизировала, к себе приближенных. Ни меня там не было, ни каких-то вот еще семь сестер, да, которые рассказывают об этом. Нас там просто не было. Были привлечены те люди, которые, как, я даже ну, я их назову даже соучастниками. А если А вот вы со следователем так плотно общались вообще вот с этим, который принимал? Я старалась пыталась с ним плотно что общаться. Сказать, ну, Когда? Показать, конечно, вы да, вы да, вы да вы что? Да вы что? Полномочий до проведения заявления. Я хотел... Заявление о чем? Вот о проведении про, да, про, про, про, про... Просит, а, ну, То есть про его проведение его. проверочных мероприятий. Конечно, да. конечно. Давайте да. я И, во-первых, еще извините, перебью. По заявлению были заявлены свидетели, они здесь не опрошены. Он, я говорю, почему не все свидетели? И мне приходилось следователя и говорить, вы почему девочки подходили, а Алиса нас не вызывали. Люди хотят говорить. Почему вы их консервируете? Они хотят говорить. Я ему говорю, почему эту, эту, эту не вызвали? А, я не дозвонился. Она говорит, ложь. Никто мне не звонил. А, то есть у меня есть предположение, что следователь тоже как-то этому способствовал, чтобы не расследовать это дело. У меня... Вы поймите меня правильно, мы же. А смысл какой? Вот нам всем большим органам организма. Вот давайте про смысл по помолчим. А мы там знаем, там что такое к МАУ, и кто и что здесь. Не, я не буду сейчас, если я скажу какие-то смыслы, это будет противоправно, да? Я не буду об этом сейчас говорить. Меня... Следователь, Олеся Леонидовна, говорим следователю, что приедьте, пожалуйста, зафиксируйте, Конечно. вот Роспотребнадзор обнаружил просроченный материал и сейчас даже в отдельной комнате, в подвале, которую не открывали, никому не показывали. Следователь Горзунович, извините, а у меня нет в городе, я не могу подъехать. Ну Почему нет? Да. Я, наверное, мог подъехать. А знаете, как он сказал? Конечно. Извините, Евгений Викторовна. А если давно говорит, вот будет сегодня проверка с Росздрава, с Тюмени, да, приехали люди, они вас позовут в этот подвал, вы покажите, которые не могли открыть дверь. Когда, кстати, прокуратура приходила тоже, вы у помощников спросите, они говорили, что я не спрашивал. смогли от, открыть дверь. Мы нашли этот ключ, мы ждали этот ключ минут 40, но он Появился, дождались. да? Мы дождались этот ключа и открыли этот подвал. Там ничего не было. Ну, плохо проверяли. Нашли. Роздрав нашел, значит, я, Фахиль, пишу, говорю, пожалуйста, вот нашли огромную коробку игл там с 12 -го года, а мы ищем шьем ими людей, на секундочку, они у нас блоки тоже их нашли. Дренажи, которые мы в живот устанавливаем, абдоминально, он сказал, а меня нету в городе. Если бы я знал, что будет проверка, я бы Остался в городе. Хотя он мне сам сказал, что когда найдут, пригласите меня на выемку, пожалуйста. Я, как мы с ним договаривались договаривались, исполнилась. А кто, кто с Тюмени приезжал? Роздравши. Роздрав. Они, да. Они зафиксировали. За, вас. Сказали, зафиксируют а актами. Ну, значит, материалы проверки, проверки. Сказали, зафиксируют актами. Я хотела ознакомиться с этими материалами проверки. Мне тоже отказали. Я писала заявление. Нарушили мои права. А я хотела ознакомиться просто, потому что я боюсь, что все на ходу очень теряется быстро. И вывозится очень быстро в активных э, мероприятиях сотрудников, приближенных к ним. Очень много вывезли, вы не представляете. Я когда зашла, в этом участвовала седьмой операционную да? у нас на то э, время ремонт шел в одном блоке, мы седьмую операционную задействовали. А, она потерялась, она вывозила материал просроченный, я зашла, там голые стеллажи. Три пачки стоит, а все было забито на обеих стеллажах. Я вам говорю, что это было. Я Мы работали этим. Какие бахпасевы она еще может проводить? Вы поймите, что это преступление. Много людей пострадало, никто не провел просто. Знаете, сколько мы брали после кланов операций перечис... перечищать людей на чистку? На гноение. Были и заявлялись об этом, но... А сказала, что сестра нарушают санкет режим. Угу. Все, она нам сказала, если с травматологией что-то вылезет, я всегда сопру на вас, это ее слова. Ну, давайте. Мы продолжаем, мы не бросаем эту работу. Мы продолжаем. Это лирическое проверку. отступление, да. Мы продолжаем эту работу, мы проводим проверку, процессуальную проверку мы сейчас посмотрим, как они провели. Но с учетом того, что когда то ваше разрешено, я думаю, что мы это постановление отменим. Скорее всего. Такая-то карусель. Это так и есть. Вы сейчас отмените. Они потом опять об, об отказе уголовного. Я сейчас со Следственным комитетом о подделке документов. Такая же история. Да. Точно такая же. Там прослеживается факт мошенничества. Она не ходила на смен, а не проставляла 11-12 смен. Но она не появлялась или появлялась, покушала и уходила. Они подделали журналы, дописали. Значит, Юхневская отменила. Этот а, отменил, ну, отказала в возбуждении дела э, Ермолаев это все отменил, и вот это карусель. А почему-то самая основная цель подделки не рассматривается. Ну рассматривается, ну подумаешь, они подписали там фамилию. Это же не официальный документ, а ведь умысел-то был совершенно другой. В этом, понимаете? И мы об этом знаем. Я тоже могу сказать, извините, но я посплю здесь в подвале. Если что, там зовите, если там будет операция, но я же тебе такого не могу позволить. Я же на работу прихожу. Но давайте будем честными уже. Вот на самом деле я прошу вас просто по-человечески. Честными будьте. Евгения Викторовна, ну... Я не знаю, вот по постановлению у меня очень много вопросов. Я здесь почитала, этот человек, он даже не обладает толком русским языком, да. Здесь такие неоконченные фразы, например, в 236-й статье он а, как-то выделил, а, значит, вот этот уголовок. Ну, ну, в смысле, как она звучит, эта статья, он где-то вырвал из, из контекста, вот это все вписал, а продолжение он где-то завуалировал. У меня очень много вопросов к этому постановлению, очень много. Ну, давайте мы проверим его законность. Ну, он уже у вас. Ну, я говорю, ну. Что мы проверим его законность. Просто он, вы почитайте сами, мне я стыдно почитаю. за эту бумагу, я не обладаю юридическим образованием. Ну, вы просто почитайте, вы же ведь образованный бумагу. человек. Я почитал бумагу, мне надо посмотреть материалы проверки. Ну, я считаю, что это просто Филькина грамота. Они даже не удосужились написать о том, что где я могу его обжаловать. Понимаете? То есть, Но они обрубили... принимали решение, конечно, к, на административку обратили внимание. Так они даже не оберлили. Что вообще тебя... проиграл? Евгения Викторовна, простите, эмоции, правда, уже наболела настолько. Так они даже в этом постановлении они даже административку не рассматривают. Они же пишут, что есть только признаки. Нет, это так и указывается, ну это да, правильно, потому что другой орган рассматривает уже непосредственно. А административка. Здравствуйте, но здесь э, суть-то другая административка, э, здесь не мешает преступлению, которое совершалось со а всем средством, да. это не выяснилось. Вот Нет. в дело. А понимаете, сколько воды-то утекло, ведь сколько фактов. Если бы тогда прокуратура в первый раз, когда пришли, они хотя бы в блок зашли, они бы нарыли. рынке профрочка еще была. Пер... Сейчас скажу, обманывают Двадцать. 28 января еще была просрочка в оперблоке. Мы когда нитки перебирали, девчонки, помните, я рассказывала? Они повытаскивали с коробок. 28 января? Января! Января! Я позвонила Юхневской. Про проверка проводилась с 11, -го. чего там получается? От 11 октября. Октября! октября. Проверка так вот, я и говорю, какие были проверки. Вы, пожалуйста, это возьмите на карандаш себе. Хорошо. Какие были проверки? Просто три было проверки при мне. Я вам не вру. Я вам рассказала, как оно есть. Они постояли, посмеялись за дверями оперблока, меня пожурили, главная сестра, махамили, что не сидели. Олеся Леонидовна, я хочу тоже донести еще одну очень важную мысль, и, ну точнее, может быть, просьбу даже сейчас, да, раз вы на личном приеме. Mm -hmm. а, вот в материальном деле были представлены скриншоты с компьютера, база аптека, ну как это называется по-особенному, и были представлены скриншоты, что действительно была просрочка и так далее. Мы представляли эти скриншоты и сами работники больницы. А мы бы хотели, чтобы вся информация была с этих компьютеров изучена. То есть каким образом обрат вот этих всех медицинских изделий больницы был. И вот, вот это либо ходатайство на оформле, да? либо ну, на карандаш прокурор возьмет и... Я, укажет, я, я, я сейчас посмотрю и, и, и дальше определимся, как лучше сделать, либо через ходатайство, либо через наши отменные указания. Но если там есть скриншот, я обращусь. Они есть, я их видела в глазах, ну, он мне показывал. Ну, то касается э, вот этих шерманных материалов, которые оканчивались в 2020-2021 -20 году. То есть срок э, небольшой, поэтому там и административное нарушение усматривается. Но на самом деле шерманным материалом гораздо большие сроки э, годности да, истекли, э, ну, более давно, то есть они не все показывают, вот в чем дело. И скриншотов недостаточно. Надо обязательно осмотреть компьютер и посмотреть вот эту программу, все, как это все вообще вот, там происходило. Хорошо. Понимаете. Хорошо, я записал. Вот такой... Я записал. Не, не, не. Хорошо. А, ну, Просто я говорю, а даже там. Не не... Я вас перебила. Не-не, ничего, все нормально. Я тоже в эмоциях, я говорю, я так устала уже биться с этим всем. Даже они пишут, вот, указывают нить в план, Не в фторплан, а тарлан. И он действительно, этот фторлан в огромных количествах, он был как раз таки вот с 20 по 21 год. Он массово появился в подвале, в коробках. Я как бы очень хорошо ориентируюсь, да, пошел. Ну, я знаю свою работу. И мы зашли, когда в подвал, вот этот фторлан, он стоял прям, я даже... В июле месяце он заканчивался 2020 -го года. И он стоял в огроменных коробках в подвале. Я даже знаю, что он стоял, вот заходишь в подвал с левой стороны, потому что мы его оттуда брали и поднимали, понимаете? И ставили в операционы по распоряжению мы не можем, мы не можем от себя действовать никак, потому что у нас есть старшая сестра, которая дает нам распоряжение. И поймите, пожалуйста, правильно, я не от того, что там э, хочу их оболгать. Они там заводили, да, на меня уголовное дело, уже за лжедонос или да что-то. Вот я хочу сказать, что хотя бы, э, когда вот вы мне отписки даете, она хотя бы применяла 51-ю статью. Ведь она лжет. Она лжет. Она вам говорит, что как там вы написали мне, что она не давала. А, отрицает факт просроченного материала. Лжет она. Можно было просто помолчать или воспользоваться своим правом, не свидетельствовать против себя. Я вас прошу, э, в меру своей компетентности, разобраться в этом, помочь. Это правда. Опросить, наконец-то, людей. Я не знаю, опрашивайте, но я когда-то заявила, никого не опросили до сих пор. И быть предельно честными, и служить народу, а не преступникам. Я прошу вас по-человечески. Все, Евгений Викторовна? Ну, наверное, да. Ну, нету больше вопросов. У нас, да? Ну, вернемся у нас. Я и, надеюсь и, и, на и честность. Да, мы в общение и продолжаем общаться и сейчас дальше будем лидер Посмотрим. Понимаете, сколько фактов упущено? Вот это обидно. Если бы сразу зашли. И все, зашли в Уперблок, вы знаете бы, сколько вы нашли бы всего. Там не только ветшовный материал был. Там хорошая коробка с хорошим сроком, и лезвие, и все-все-все. Там потасовывалось все капитально. А где новое это все было? Где? Оно, конечно, было, но оно не было в полном объеме. Оно было. Оно, не только просрочка стояла на стеллажах. Среди вот этой просрочки и новые тоже были материалы затусованы. Я помню, я помню. Понимаете? Да. О чем да. я говорю? Да. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста. Вот прям прошу. Все, спасибо. спасибо вам, Извините да. за эмоции, но эмоции шкали. Просто я уже устала. Оксана, по требу и по, -по содейству Вознакомление с материалом пройдет со всеми. А, так, да, кстати, я хотела как мне заявить это в ходатайстве, да? Да? да, да. да? Сейчас мы изучим, вернем в, в, в полицию, угу. и там вы можете... Только я вас очень сильно я прошу, пожалуйста, не потеряется, пусть ничего. Это очень важные документы, доказательства. Не так, как вы возили просрочку огромными машинами, и все это потерялось. Я вас очень прошу быть честным еще раз. А вы сейчас можете посодействовать, потому что первое, когда на замкновение с медиалами проверки, было написано, что не обнатолили. Антон, мне надо бежать в садик, у меня ребенок уже. До свидания. Так ты удостоверение хотя бы спросила? Спросила. Показали? Да. Серьезно? Серьезно. А почему мне не показали? А мне покажете? Евгения Викторовна. Это это Балин? Да. Леонид Алексеевич, да? Да, да, да, сейчас. Все, мы выходим. Ты убедилась, да? Что да, это да, все? да, да, да. Мы выходим с прокуратуры. Все, побежал. У меня ребенок в садике там исходный. Питера, ну у меня наболело, поэтому… А, нет, я могу не говорить, что, говорить, что я, говорить. Просто меня настолько наболело, я вот прям не могу просто. Ну ничего, нормально. Вы, я бедолазка. Серьезно? Надо было направить на него этот. Взор общественности. Евгения Викторовна, можно тогда? Чуть позже перезвоню вам, да? Да-да, переговорим, конечно. конечно. Ага. Ну все, вам огромное спасибо. Всем большое спасибо Антону, самому тоже наш правозащитник местный. Он все же вернулся, и это главное. А у него выхода не было. Если бы он сбежал и не вернулся, это было бы вообще позор. Ты я как с ним там разговаривал. Конечно слышу, Я вся прокуратура слышала. Ну нормально, ну как могла, моя душа говорила. Там женщины сидели, у них глаза на лоб такие, ни хрена она ему там чешет. Так, подожди. Я честно говорю. Так то правильно, так и надо. Я ничего не солгала, понимаешь? Все, Все Антон, давай на связи, у меня полчаса. Добро. Вот вы мне скажите, кто-то из вас видел слезы прокурора? Нет. Нет. еще не видел. Просто... Ни разу? Нет. Нет еще. Я тоже не видел. А Олеся почти увидела. Он говорит, он, он почти плакал, сидел. Чего? Чего? От того, как она его отчитывала. А. Да. Фигарила Фига. его. Он пришел к нам на встречу без, я так понял, без удостоверения. У -у -у. Когда он начал там мне за маску что-то за за этот за э, вы кто что он тут делает и У -у -у. все такое. А как только я ему задал вопрос, вы кто? Я говорю, ты уверена, что это Балин вообще? Прокурор города Сургута. Я говорю, вы прокурор города Сургута? Он молча встал и ушел. А он, Она ему спросила, вы отказываете мне прием? Он сказал, да, я отказываю. То есть он отказался от приема. И ушел. Мы его ждали в коридоре. Я, я сказал, никуда не идем, пока часы приема не закончатся до 18.00. Там полчаса оставалось. Короче, минут через 15 он, он, это, он видать, созвонился, позвонил, кому-то доложил. Ему сказали, ему дали, скорее всего, приказ да. ему дали вернуться с удостоверением. И он пришел, и он ей показал удостоверение. И она его там отчитывала по полной программе. Так что вот такие дела. Могут оказать давление, потому что, ну, у Балина такой взгляд был, как, как будто он меня хотел скушать. На тебя? Да. А, да, ты вот да. Все, народ, всем благодарствую. Не, не каждый день прокурор от тебя убегает. Не каждый. Позвонишь, через минут. Последний раз это было в 2020 году. Он, правда, мне тогда угрожал, что типа это вы нарушаете общественный порядок. Вот это я не успел это записать. А тут бегство в полной мере.